21 урок сегодня будет у нас муроджа муроджа что такое муроджа? это повторение пройденных материалов так что сегодня нового мы с вами ничего не возьмем но зато повторим все пройденные материалы и правила. Барака лауфикум. Итак. <соединяющие> дарсу мураджатун дурус <-сабиқати> То есть этот урок, дарсу, этот урок, мураджатун является повторением некоторых у... прошлых уроков. Сабика это прошлый, Ад дурус уроков либады некоторых. Первое мы с вами повторим. Асмаули ли шарати аль мудаккар. Это мы знаем. Это гада. Так ведь? Указательные имена для близкого и мужского рода. Гада. Это. Это. Гада. Фаслюна. Это наш класс. Гада. Фаслюна. Наш класс. Фаслюна. Муптада и хабар. Гада муптада. Фаслюна – хабар. Именное предложение. Именное предложение. Джумля и Смия – моптада и хабар. И фаслюна состоит из двух слов. Здесь фасль – это мудофун. На – мудофун и леги. Смотрите, сколько вы уже знаете правил. И вы теперь можете делать правильный разбор предложения а, соответственно, и правильный перевод. Дальше. Гада мактабуль мударриси. Это стол мударриса учителя. Гада муптада. Мактабуль мударриси хабар будет. Стол учителя. И мактабу. Здесь мудофун. Аль мударриси. Мудофун и леги. И он заканчивается на кясру. Мударриси. Гада Мухаммадун это Мухаммад. мудада Хабар. Джумля и Смия. Предложение именное. Гада мудар рисуна. Это наш учитель. Гада мудар рисуна. Гада Хабар мудар рисуна. И он будет состоять из двух частей. Мудов, Вамудов и Лейхи. Мударрис это мудов. На наш. Мудов и Лейхи. Второе. То есть первое мы для мужского рода, а теперь для женского рода. Гадиги. Гадиги будем. Это. Гадиги. Мадрасати. Это моя школа. Гадиги муптада. Мадрасати хабар. И мадрасати состоит из двух слов. Здесь мудофун, ва мудофун, илейхи». Я уль Это мудофун илейхи. А «мадрасатун» – это «мудофун». И присоединился к «я мутакеллим». «Гадиги мактабатуль мударриси это библиотека учителя. «Гадиги марьяму» – это «марьям». Это «марьям». Женские имена у нас пишутся без танвина. Это мы тоже знаем, да? «Моптада муб, и хабар» – «гадиги моптада» – «марьяму». Хабар, джумля и смея. Хадихи мударрису, мударрисатуна. Это наша учительница. Муптадай Хабар, джумля Исмия. смея, муптада Хабар. Мудофун, мудофун и леи, мударрисатуна. Третья. Теперь для дальнего. Близкого мы разобрали, теперь дальний. Дальнее у нас мы сказали, что будет для мужского рода Залика, да? Залика Курсию. То его стул. То его стул. Залека Курсию. Дальше. Залика Мактабуль Мудариси. То стол учителя. Залика Мухаммаду ну а залика Тот Мухаммад, а тот Алий. Четвертое. А Мы сказали тилька, да? Для женского рода далекого уже имена указательные. Тилька Макатибу от Туляби. Те парты студентов. Тилька фатымату». Та Фатима. Тилька Алькутубу Лиль Мударрисина. Лиль Мударрисина. Те книги. Для учителей. 5. Я ульмутакялем. Я уль-мутакелем это в конце слова присоединяется я и мутакелем. Мой означает уже тогда. Гади мадрасати. Это моя школа. Видите, я мутакялем в конце. Мадрасатун было и я мутакелем присоединили. Моя школа. Тилька хакибати. Та моя сумка. Гауляи газдикай. Эти мои друзья. Шестое. Дамир лиль лил мутакеллим. Дамир ульджам'и множественное число уже лил мутакеллим. То есть наш, наш местоимение уже. Дамир, местоимение, множественное число для мутакеллима наш. Гадафа слюна. Это наш класс. Это наш класс. Афифаслина ашарату тулябин. Числительное мы с вами проходили на прошлом уроке. 10 студентов. В нашем классе 10 студентов. Туляб, потому что толип это мужской род. Значит ашаратун будет уже в женском роде. Там арбута добавляется. А если бы было бы студентки, то тогда там арбута ушла бы из... Ашаратун. Ашару талибатин. Гада. Мудар рисуна. Нахну нохеб богу. Это наш учитель. Мы его любим. Седьмое. Дамиру Гайб лильмуфрад лильмузаккери. То есть, Дамир, местоимение гайб. Гайб третьего лица. Третьего которого отсутствует он. Он, да? Лильмуфрад Альмудакер, Единственное число мужского рода. Гуа Фаслюн Васион. Он, можно сказать, он класс просторный. Он класс просторный. Фиги нафизатани. В нем два окна. Нафизатани. Ани, мы сказали это указание на двойственное число. Калямани, Раджуляни, Нафизатани. Два окна, два окна. В нем два окна. Фиги. Вот здесь Фиги тоже. Фиги, вот этот Дамир, присоединенный с Фи. Фиги макятибу. В нем столы. Фиги сабуратун. В нем доска. Письменная доска. Гуаминаль ябани. Он из Японии. Восьмое. Дамируль гайб лель муфрот аль муанас. Теперь женский. Гия будем проходить. Женский. Третье лицо. А, а, муфрот. Единственное число. Она гья карибатун, она близко. гья мадрасатун кабиратун, она школа большая. Она школа большая. Ляга салясату абуабин, у нее три двери. Салясату абуабин мы сказали от трех до десяти различаются породам. Здесь уже должно различаться. Мы уже знаем правила прошлого урока, что от 3 до 10 там уже Аль-Адат и Маадут отличаются в родах. Абуабуха Мафтухатун. Ее двери открытые. Девятое. Дамир ульгаиби. Дамируль Гаиб. Лильджамиль-мудакер. Множественное число. Уже множественное число третьего рода. Третьего лица. Дамир гаиб Гаиб. кара си кара си Их стулья. Их стулья. Гом минбелядин мухталифатин. Они из разных стран. люгату мухталифатун. Их язык различается. Альванугум мухталифатун. Их цвет отличается. Раз различается. Динугум вахидун. Однако что их религия одна. Они из разных стран, их язык разный, их цвет кожи разный, однако их религия одна. Алхамдулиля, алхамдулиля, алхамдулиля. Десятая. Манут ванат. Маноут ванат. Мы с вами проходили это. Нату альманоут. Описание. Мадраса кабиратун. Здесь мадраса кабиратун. Здесь большая большая школа. Мадраса кабиратун. Дальше. Фусулун кэтиратун. Фусулун кэтиратун. Много классов. Фаслун васион. Класс широкий. Нафидатани, Кабиратани. Два окна большие. Гуммин билядин мухталифатин. Они из разных стран. Роджулюн солихан Благородный мужчина. Одиннадцатая. Мудофун и илейхи. Когда мы присоединяем одно к другому слову. Получается. Салятату абуабин. 3. Три двери мактабуль Мударреси стол учителя маккати буттуляби парты студентов абуабуга ее двери фаслюна наш класс люгоатугум их язык моптадай хабар это уже джумля и смея Гады Мадрасати. Это моя школа. Я Карибатун. Она близкая. Абу Абу Втухатун. Ее двери открытые. Далека Курси его. Тол. Его стул. Мактабуль Мударриси Кабирун. Стол учителя большой. Гада Мударрисуна. Это наш учитель. Тринадцатое. Альмусан на двойственное число, когда мы прибавляем Ани на конце. Каламани, Раджулянь. Фигенафидатани, Кабиратани. В нем два окна Кабиратани большие. От Талибани, Мучтагидани. Два студента старательные. Адат. Салясату То есть уже мы опять числительные повторяем. Три двери. Ашарату, Тулябин. 10 студентов. 15. -е. Харфульджар. Ашаратульджар, мы с вами проходили. Фи. Иля, Мин, аля. Фильмадрасатив Фусулин. В школе классы. Фифаслина, Ашарату, Тулябин. В нашем классе 10 студентов. Гуммин белядин мухталифатин. Они из разных стран. Гадиги мадрасати. Это моя школа. Залека курси югу. То его стул. Мактабуль мударрисикабирун. Стол учителя большой. Люготугу мухталифатун. Их языки разн разные. Мадрасатун Это школа большая. Она школа большая. Субхана Каллахума Бихамди и